Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, дорогие дамы и господа, наши уважаемые любимые радиослушатели. С вами радиостанция «Сангейтс» и ее ведущий Владимир Гершанов. Сегодня у нас очень интересный человек в эфире. Мы начинаем новый цикл программ на радиоцентре «Сангейтс». Это вторая уже программа с этим замечательным человеком. Цикл называется «Живопись и поэзия. Новый взгляд. Картины пообщались с нами в рифму». Автор всего этого замечательного действия Валерий Коган – очень интересный человек, замечательный рассказчик, прекрасный, творческий человек, причем очень разносторонне развит в разных направлениях бытия. Доктор-наук, писатель, поэт, публицист, член Международной ассоциации литераторов и журналистов в Лондоне. Первая, первая передача этого цикла у нас уже прошла, и мы получили массу звонков, и всем очень интересно, и поэтому мы продолжаем нашу передачу. Итак, здравствуйте, Валерий, спасибо, что вы сегодня с нами. Добрый день, дорогой ведущий, дорогие слушатели и зрители. Значит, цикл был начат в прошлый раз, и мне хотелось бы на сегодняшней встрече продолжить разговор о трех первых живописцах, которые стали объектом моего интереса и, соответственно, получили отражение в виде изданных альбомов. И первым из них был Иван Айвазовский, я напомню, покажу его альбом еще раз, видно хорошо, да, нет, да. я не знаю, хорошо. Да, да. Да, да. Значит, вот этот альбом. Значит, В прошлый раз не было возможности мне рассказать о том, что этот альбом был первым в этом сериале. И мы, соответственно, составители этого альбома, я и Рафаил Пинкусевич, который подбирал картины, а я писал к ним стихи, считали необходимым обратиться к вам, дорогие читатели, такими словами. В порядок здесь приведенных картин привязан к датам их рождения. Мы предлагаем на полотно новый взгляд изображения пропустить сквозь ощущения, вернее, душу. Э, вернее, душу для передачи наших чувств пусть стих послужит. Попытку нашу не судите строго, для вас старались как могли Раф Пенкусевич и Велкоган. Коган. Это было наше представление и как бы первое ознакомление вас с понятием «новый взгляд». А дальше я зачитаю, покажу несколько картин, которые так сказать, дают представление как о самом художнике, так и об этом альбоме. Значит, вот картина, я ее вам показываю, uh -huh. Называется она «Кораблекрушение». Написана была в 1843 году. Это одна из его самых известных картин, как я понимаю, правильно? Ну да, одна. Ну, у него практически цикл где-то с 1840 до 1850. -го. Это был как бы всплеск его таланта, и, который, очевидно, запомнился многим людям, поскольку это был океан и игры с ним. Так можно сказать. Значит, э, стихотворный комментарий к этой картине звучал так. Удар волны, крушение корабля и люди тонут. Сквозь шум твоей воды несутся стоны. Спасение шанс немногим потерпевшим дан. Погибнут многие, обрек их врагам. Замечательные стихи. И кстати, очень точно вы так все характеризовали. Именно нужно видеть полотно, надо знать мариническое творчество Айвазовского, для того чтобы понимать вообще глубину всего этого. Вы очень да, вот все это теперь я просто как напоминание возврат к тому, что многим известно. Девятый вал. Я его напоминаю вам покажем этой картины. Она видна? Да. да. Хорошо видно, да? Да. Значит, вот это девятый вал. Я его прокомментировал так, это общеизвестная картина, у многих она вызывает свои ассоциации. Мое ощущение этой картины звучит так. «Смешение красок будоражит нервы, мы лицезреем лучшие шедевров, копил энергию, зловеще угрожал, как наказание за грехи девятый вал. Обломок пачты, мачты и испуганные люди». Лишь вера в чудо им поддержкой будет. Да, замечательно. И вы так оставили такую концовочку незавершенную. То есть что там дальше будет, непонятно. Да, Хотя да, все да. понятно. Дог догадывайтесь сами. Атачируйте. Изобретайте. Называется «В лучших традициях Голливуда». Оставили концовку на рассуждение уважаемого радиослушателя. Да, вот любопытная картина очень тронула меня своей жизненностью, своей приближенностью нашей реальной жизни. Многие ее вообще не знали. Вот я ее показываю. Эта картина называется «Камыши на Днепре. Близ местечка Алёшки». Пожалуйста, посмотрите заметим так. не море, не море. Видно, да? Да. да? да, да, да, да. Пожалуйста. Значит, тут такой комментарий к нему, несколько, так сказать, юмористичный. Так. Камыш под песней звонкой гнулся. Неслась песня над Днепром. С певцами челн чуть шелохнулся под легким предвечерним ветерком. Шмап сала с обжигающей картошкой. Вечеря у местечка близ Алёшки. Вы так вкусно читаете, что наши уважаемые радиослушатели сейчас невольно так облизнулись, да, да? да, Облизнулись, да, даже я на эфире так, оп, ага. Хорошо, значит, вот таким образом мы заканчиваем первое знакомство Этих картин 30, естественно, я не... Конечно, я, все, я, всего э, и да, нельзя ну, же, да. Другой набор, очевидно, при встрече творческой, если она состоится, открывающий другие стороны да. этого Теперь приступаю э, к Левитану. Угу. И далее будет Шагал, объясню почему. Значит, у меня достаточно много времени заняло э, погружение в еврейскую живопись, и я отобрал великолепную семерку, в состав которой, естественно, вошли Левитан, Шагал и далее пять выдающихся еврейских живописцев, известных всему миру, но знаменитых еще тем, что все они были евреями, но, думаю, большинство или множество из слушателей и зрителей не знали о том, что они были евреи. Но это будет программа, это войдет в следующий, в следующий интервью, а пока я охвачу первых двух, которые не вошли в тот сборник, где эти пять, пять выдающихся евреев, живописцев, а это первые Исаак Левитан и Марк Шагал. Значит, начинаем э, с Левитана, Значит, опять я зачту наше обращение автора. Или, э, автора, <смех> автора от, тут я уже остался один, я уже был составителем, я mm -hmm. автором стихов, и mm -hmm. э, Правда, Рафаил Перкусевич и здесь мне помог подобрать приблизительно половину этой подборки. Mm -hmm. этих. Но я не удержался, и Левитан... Так меня околдовал, что это единственный альбом, в котором 40 картин охвачены моим комментарием. Он настолько меня вдохновил, настолько, так сказать, поразил, настолько влюбил в себя, что я практически не мог остановиться. Значит, от, от составителя альбома я показываю обложку этого альбома, надеюсь, да. ее можно разглядеть. Да-да, видно, видно. Видно, да? Mm -hmm. Называется альбом «Животность Исаака Альвитана. Новый взгляд. Резюме в От составителя альбома. Пусть непривычен наш подход к оценке и восприятию картин в альбоме Это. Мы подтверждаем, был Исаак поэта. Природу насыщал особым светом. Но больше осень он любил. Чему благодаря нас покорил и вдохновил стихи писать, чтобы ощущение передать, держащему в руках альбом, не поминая лихом нас встретом. <говорит> Замечательные стихи, интересно очень. Ну, понимаете, Левитан вообще фигура такая одиозная, неоднозначная. У него сложные картины, ну, для вот такого обычного восприятия. То есть Литан нужно понимать, это. Как бы имплант... Девятана нужно, правильнее сказать, чувствовать. чувствовать понимать, да. понимать, понимать можно любой сюжет, реалистичный он или абстрактный, или да. вообще какой-то непонятный, но тут все проникнуто глубоким чувством, глубокой любовью к человеку, к природе, к окружающей среде, ко всему, что окружает нас в этой жизни. Вот картина, которая называется Бедна, да? Да. Берег в море. Это э, Крым, злополучный Крым, который стал речевой языцей в это время, уже в течение года мы все время переживаем Крым наш или Крым не наш, но здесь это Крым наш, это Крым, принадлежащий всему человечеству, поскольку он Бесконечно прекрасен, бесконечно доброжелателен, бесконечно дружелюбен и всегда ждет нас. Поэтому, значит, я прокомментировал эту картину таким образом. Следы разлома скал, обласканные морем, их сочетание нас радует окраской. Вода по цвету даже с радугой подспорит. Созвучие же цветов зовет нас в сказку. Замечательные стихи. Спасибо за такую оценку. Теперь я перехожу к циклу, который нашел отражение, кстати, вернее, объекты, которые изображены на этой картине. Они нашли отражение у многих поэтов, они звучат по-разному, но такую лиричность, такую теплоту, возможно, трудно найти еще где-либо, кроме полотен Левитана. Вот, пожалуйста, эта картина. Называется она «Березовая роща». Вот ее сотворение 1888 Попытка в мир проникнуть Левитана не показалась на примере этом странной. Березки кто-то постарался чуть согнуть, Трава пушистая зовет в нее согнуть, И понял, что, чтобы постичь картины суть, Обязан рощи воздух я вдохнуть. Да, очень-очень близко к смыслу картины, и видя эту картину, видя полотно, можно очень проникнуться вашими стихами. Спасибо. Нет, это еще не все. все, окей, хорошо, хорошо. Значит, еще два, еще у меня осталось два кусочка метана, которые я хотел бы до вас довести. С удовольствием. Значит, вот картина удивительная, которая называется «Тихая обитель». Вода какая Раз, Разглядели, да. да? Конечно. Так. Путь над водой мазком проложен, А далее шагай как можешь, Сквозь чаще зелени пушистой И меж стволами ели серебристых, Манит обитель куполами, Легко парящими над нами, Запрятан храм в Киши. Там к бли ближе молящихся, наверное, и он слышал. Mm -hmm. Ну и, наконец, последнее, это тоже, так сказать, кстати, э, две книги, э, два этих альбома, когда они только вышли, это интересная история. коротенькая, заказал мне известный, наверное, всем Артем Тарасов, это первый советский миллионер, если помните, заплативший 90 тысяч рублей партийных взносов, за что потом был многократно наказуем, бежал в Англию, первый из угольных золотоискателей, который обогатился на этом, потом на продаже разных металлов за границу. Сейчас он вроде опять здесь и пропагандирует разные новшества, созданные российскими учеными. Так вот он заказал Два таких альбома для первого, первосвященника российского, потому что он в это время служил, нельзя сказать, под его началом, в его ипархии он представлял инвестиционный фонд русской православницы. Значит, вот эта картина называется «Вечерний звон». Я вам ее показываю. И в ней короткая лаконичная э, лаконичный комментарий. Подбор цветов, их сочетаний разнотонных, подобен звукам колокольных звонов, несущихся над тихой рекой. Вечерний звон, блаженство и покой. Очень легко, красиво и соответствует увиденному. Спасибо. Левитан, дорогой сердцу, близкий Но сердцу. Но я же иду Шагала. Я очень люблю Марка Шагала с его такими неоднозначными картинами. Пока мы вроде бы не превысили наш лимит. Но нормально, мы во время. Типа 15 конечно. часов, mm -hmm. и поэтому 15 минут я занял ваше время. Это Марк Шагала. Да. Удивительный художник, это необычный дворец и скульптор, и что только он не натворил, и мозаика, и все. И, по-моему, его след неизвладимый, поэтому меня страшно удивило, был период, когда я работал, чтобы как-то прожить, только по приезде э, на заправке, на газейшн. И э, был э, ночным, ночным кассиром, кассир, где мне приходилось всё делать и продавать и то, что нужно было, заправлять и машины, и мыть пампы, и так, это так, так далее. Но тут не но в этом. А рядом со, со мной трудился мой смельщик. Угу. И да. я неожиданно узнал, что он из Витебска, и что так. он э, жил на родине Шагала. Но, как оказалось, его супруга даже не слыхала этого имени. Хотя этому человеку в то время было около 60 лет, поэтому это несколько странно. Впрочем, впрочем, для Советского Союза это было вполне очевидно нормально. Так, и теперь э, я зачитываю обращение к читателям. От создателя альбома. Mm. Чтоб творчество художника понять, историю еврейства надо знать. Проникнуть в суть явлений и времен, когда народ был на страданиях влечен. Шагал об этой жизни много знал. Творил, любил, был счастлив и страдал. Попытка наша о картинах рассказать, вернее их подборки, 30 небольшой Взглянув по-новому, по новому могла перепугать, хотя смотрелась как идея хорошо. Дать резюме и в стихотворной форме, да это вызов всем привычной норме. И если труд наш не напрасным стал, спасибо всем, альбом в руки взял. Итак, интересно, с какой же картины вы начнете? А нас какое начну? Да, да. Я, я начну неожиданно для вас картину, э, которая, ну, не знаю, она немножечко обескураживает. Так. Но да. это я впервые. Хорошая Хотя картина, не, хорошая, хорошая картина. Не, <свят> не, не еврей, особенно, так сказать, ортодоксальные, воспринимают, воспринимают наглое тело. Но здесь нельзя было не удержаться. Но мы же о искусстве говорим, а это да. совсем другая нагота, извините. Да. значит, картина называется «Красная обнажённость». Картины угу. картине пояснений не читал, но, но ясно, ясно, что женщину мы,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 Пришлось выкручивать. Да, потому... да, да, да. По-другому тут не сделаешь. Такое обращение уже теперь со знаком уважения, с некоторым извинением К верующим евреям. Вот, вот такая, такая картина. картина. Сейчас так. я ее выведу. Разглядеть так. можно было? Да, да, да, да видно, видно. Угу. Значит, картина называется «Еврей молитвы. Да. Да. Бог носитель мудрости и знаний. Он многолик, но к нам не безразличен. Есть стороны, средства для разумий, раскаяний, Евреи молящиеся, мы знаем, динамичали. Мольба о счастье, просьба о прощении в молитве о откровении воплощении. Ну, замечательно, так сложно, вот так хорошо. То есть блеснули уже всеми красками здесь. Да. Ну теперь так сказать, э, летающая женщина, наверное, нет. Поклон, поклон э, всем известным скрипач на скрипке. Mm -hmm. Но здесь просто скрипач. А, окей. Вот, я вожу эту картину. Увидели? Да. да. Да, да, да. Избучит. Мое, э, мой комментарий к этой картине так. «Еврей и скрипка. Плач о жизни вечной. С соской в душе непросто жить. Сумел художник, я уверен, безупречно. В окраске тятостной. Все это местечко. Днем осевшие евреи. На пев жаль сердца без Замечательно. Вот таким образом я кратко познакомил вас с тремя великими людьми. Один из них, правда, был армянином, но это не меняет ну. сути. Изначит нас на следующей встрече я приступлю к этому сборнику, к этому альбому, которому в котором я собрал остальных пять из великолепной семерки, но я не буду даже сейчас называть их имена, поскольку эти имена, не все знают, что это еврейские имена, пусть это останется загадкой, поводом для разумий при подготовке к следующей встрече со мной. Спасибо за внимание. Итак, уважаемые друзья, я хочу поблагодарить нашего замечательного респондента Валерия Когана, который сегодня выступал так замечательно и читал свои прекрасные стихи, показывал картины. Вообще такой труд достаточно интересный. Вот. комментировать картины в стихах это нужно еще уметь и чувствовать за что вам Валерий огромное спасибо напоминаю вам дорогие друзья это была радиостанция Сангез телефон нашего эфира прямого обычного восемьсот сорок семь два шесть девять девять пять шесть вы можете после эфира э, или во время эфира э, всегда позвонить по этому телефону и задавать вопросы. Также вы можете присылать свои смс э, нам на страничку или на этот телефон. Еще раз хочу представить Валерий Коган, доктор наук, писатель, поэт, публицист, член Международной ассоциации литераторов и журналистов в Лондоне. Огромное вам спасибо за столь исчерпывающее, э, скажем, отношение к искусству в стихах. Вот. Спасибо Артем. Спасибо. До свидания. До следующего встречи. встречи. Да, благодарствую. До свидания.